Правее! Там! Да куда ж ты? Ну и да, в Станину заползла. 20.07 станция 51 датчик 5960 сопротивление 1.62 поляризация 28 8.2 Uh <laughs>